Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Козерог на февраль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. С 1 по 5 число Венера будет в благоприятном аспекте к Сатурну и Плутону. Этот аспект затронет ваш первый и третий дом. Это очень хорошее время для того, чтобы договариваться с другими людьми о чем то важном. Это хороший период времени для подписания бумаг, для того, чтобы обсуждать какие-то важные жизненные тенденции. Это хороший период времени для поездок, особенно если они с целью работы и для того, чтобы вы развивались и самосовершенствовались. То есть начало месяца у вас больше такого рабочего направления, мало связано с отдыхом. 3 февраля Меркурий, планета коммуникации, переходит в Рыбы, в ваш третий дом. Меркурий в Рыбах будет находиться длительный период времени. Это связано с тем, что 17 февраля Меркурий разворачивается в ретроградные движения по 10 марта. И третий дом отвечает за ближайшее окружение. Этот дом отвечает за наших соседей, за тему обучения автомобилей. Это хороший период времени для того, чтобы повторять информацию, которую вы изучили ранее, для того, чтобы возобновлять обучение какого-то направления, изучение какого-то направления. Это хороший период времени для тех, кто обучает, и для тех, кто получает новое Знание. В этот период будет наблюдаться полное погружение в, в этот предмет. Это, в принципе, период, когда ваша любознательность очень тесно переплетена с эмоциями, и то, что вам интересно, вызывает внутри вас неподдельные, неподдельные ощущения. 5 числа Меркурий будет делать благоприятный аспект Курану. И этот день говорит о разнообразности эмоций. Это хорошее время для встречи, важных обсуждений. И это может касаться, в принципе, как личной, так и деловой жизни. Это аспект новых возможностей, новых идей. Поэтому обращайте внимание на то, какие предложения поступают к вам по данному аспекту. 7 числа Венера переходит в Овен и будет находиться в этом знаке по 5 марта. И Овен это ваш четвертый дом, это сектор недвижимости, это сектор, связанный с вашей семьей. И вот этот период времени, пока Венера будет проходить по знаку Овен, будет связан с недвижимостью и финансовой тематикой, семьей и вашими эмоциями и переживаниями. Это благоприятное время для того, чтобы обдумывать, покупку недвижимости или продажу недвижимости. Но все же месяц и вот этот весь период, он не полностью весь будет благоприятный, так как будут еще и другие нюансы присутствовать, о которых я в дальнейшем расскажу в этом видео. В этот же день, 7 числа, Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Повтор этого аспекта будет 27 числа. И лунные узлы сейчас находятся на вашей оси взаимоотношений, первый и седьмой дом. Поэтому этот аспект может принести вам важные обсуждения каких-то вопросов, новые знакомства. Это аспект новостей, это аспект, когда с помощью определенной информации вы можете изменить течение каких-то ситуаций в вашей жизни. С 9 по 12 число Венера будет в соединении с Лилит и Хероном в вашем четвертом доме. Вот эти дни мы относим к неблагоприятным для покупки и продажи недвижимости. В этот период могут быть сильные эмоциональные переживания по поводу вашей семьи или по поводу места жительства. Желательно вблизи этого. Аспекта — не принимать важные решения, связанные с этими темами, так как они больше будут отображать ваши страхи, чем ваши желания. 9 числа будет полнолуние во Льве в вашем восьмом доме. Полнолуние — это кульминация, завершение какого-то процесса, это получение результата. И это будет первое полнолуние после затмений, поэтому оно может еще отображать ситуации, которые связаны с затмением но также будут проигрываться и новые темы. Восьмой дом отвечает за крупные покупки или продажи. Этот дом отвечает за семейный бюджет, поэтому, безусловно, вблизи этого полнолуния произойдет что-то очень важное, связанное с финансами. И это действительно может быть связано с покупкой или продажей недвижимости, так как именно сектор семьи и недвижимости в этом месяце у вас очень сильно выделен. 16 числа Марс переходит в Козерог, ваш знак, по 30 марта. Это будет для вас необычное время, очень продуктивное. Марс это планета, связанная с энергией и активностью. И Марсу в вашем знаке очень хорошо. Этот знак дает возможность конструктивно действовать, действовать планируя. И поэтому в целом... Это период, который даст вам смелость для того, чтобы осуществлять свои мечты и желания. Если в вашей жизни есть сомнения, если это мешало вам начать какое-то какое важное дело, то прохождение Марса по вашему первому дому даст вам тот импульс и сильное желание для того, чтобы вы… Начали воплощать свои проекты в реальность. 19 числа Солнце переходит в рыбы, в ваш третий дом, и м, на самом деле в рыбах уже находится Меркурий он к этому времени будет ретроградный, и Солнце еще больше подчеркнет тему общения м, вашего окружения в этот период, в конце месяца и в начале марта, могут быть важные разговоры, обсуждения м, и. Вероятно, что вы будете заниматься какими-то бумажными вопросами. 20 числа Юпитер будет делать секстиль к Нептуну и будет затронут ваш первый и третий дом. На самом деле этот аспект воздействует целый месяц, так как речь идет о медленных планетах. Но именно 20 числа этот аспект будет точным. Юпитер и Нептун будут давать вам удачу в делах, связанных с автомобилем с переговорами, обсуждениями. Это период, когда может состояться разговор, о котором вы очень долго мечтали. Также это время, когда вы можете подписывать важные бумаги, которые будут говорить о вашем переходе на новый уровень, о вашем социальном развитии. 21 и 22 число — очень активные дни. Солнце и Марс будут в благоприятном аспекте к Урану. Это хороший день для творчества, для отдыха, но если отдых, то он должен быть активным. Лучше, конечно, этот день использовать в деловых целях, для продвижения собственного бизнеса, для того, чтобы воплощать креативные идеи. Это хороший аспект для тех, кто планирует провести время вместе с детьми. 23 числа будет «Новолуние в рыбах» в вашем третьем доме. Новолуния еще больше подчеркнет важность тем переговоров бумаг, документов автомобиля в этом месяце. И в целом новолуние даст вам новые идеи, новый виток в переговорах, новые цели, планы. Обычно по новолунию не происходит событий. Это только первые шаги, первые мысли, которые дадут результат в будущем. Поэтому прислушивайтесь к себе, к тому, какие идеи возникают в этот период и с кем вы общаетесь, какие энергии, какие идеи вам предоставляют эти люди. 23 числа Венера будет делать квадрат к Юпитеру и будет затронут ваш первый и четвертый дом. Этот аспект говорит о том, что сложно обуздать свои желания. Это аспект, когда человек очень много хочет, и ему сложно себя сдерживать. И речь может идти об определенных покупках для дома, речь может идти о тратах на вашу семью и родных. 24 числа Солнце будет в аспекте к лунным узлам, а Марс будет в соединении с южным узлом. В этот день может возникнуть конфликтная ситуация, Старайтесь избегать этих моментов по возможности. К тому же будьте повнимательнее на дороге. В целом аспект хороший для того, чтобы кому-то помочь информационно, поддержать, дать подсказку. И э, это дни, когда вы должны проявлять инициативу. 26 числа Солнце будет соединяться с ретроградным Меркурием в вашем третьем доме. Это может быть новая информация, новое важное обсуждение. В целом, соединение Солнца и ретроградного Меркурия всегда дает возможность осознать, для чего дан вот этот период ретроградного Меркурия, какой важный урок стоит запомнить. И данное соединение также может на время убрать возможность критически мыслить. Учитывая то, что данное соединение имеет аспект к Марсу, то будет вот такое желание сразу же воплощать, действовать, что-то надумать и сразу же захотите это делать. Поэтому старайтесь все таки вблизи этого аспекта себя сдерживать и дать себе время подумать больше и желательно посоветоваться с окружающими, прежде чем предпринимать важные решения. 28 числа Венера будет делать квадрат к Плутону и будет затронут 4-й и первый дом. Этот день тоже неблагоприятный для покупки, продажи недвижимости. Этот день может дать какой-то накал страстей, очень эмоциональное событие. 29 числа будет повтор аспекта между Меркурием и Ураном, который был 5 числа. Поэтому некоторые события этих дней могут перекликаться между собой. Если в начале месяца вы упустили какую-то важную возможность, информацию, то в конце месяца у вас будет возможность это исправить. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!